Наш эфир продолжает программа Алексея Орлова «Моя Америка». Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начну с заголовка статьи в газете «Вашингтон пост» 21 декабря. Статья называлась так. «Трамп переделывает федеральную судебную систему». А вот первый абзац. Цитирую. За три года президент Дональд Трамп переделал федеральную судебную систему, придав ей консервативный клон на следующие десятилетия и легализав тем самым свое президентство вне зависимости от исхода ноябрьских выборов. Дамы и господа, в этом предложении, что ни слова, то правда. И мы с вами знаем, мы вступили в год выборов. Выборы президента очень важны, но не менее важны, Выборы в Сенат. И сегодня об этом пойдет речь, вы поймете почему. Многие из вас знают и без моей передачи. Так вот, за неполные три года, третья годовщина Трампа исполняется 20 января, Трамп заполнил в федеральных судах больше вакансий, чем большинство его предшественников за такой же срок. И он превзошел многих бывших в Белом доме президентов, которые были 8 лет. Вот две цифры. Трамп заполнил 137 вакансий в федеральных окружных судах и 50 вакансий в федеральных апелляционных судах. 50 вакансий. Много это или мало? Для сравнения, Барак Обама назначил за 8 лет своего правления 55 федеральные апелляционные суды. Трамп за неполных 3 года 50 Логичный вопрос, а как Трампу удается бить рекорды? Вопрос мне, поверьте, дамы и господа, очень интересный. А чтобы вас заинтриговать, я добавлю. Громадную услугу Трампу оказал сенатор Гарри Рид. Гарри Рид возглавлял в Верхней Палате Конгресса в течение 12 лет фракцию Демократической партии. Причем в годы с 2007 по 2015 Демократам принадлежало большинство мандатов. По инициативе Рида Сенат в 2013 году принял правила, которые, во-первых, позволило сенаторам республиканцам блокировать назначение Обамы и, во-вторых, развязало руки Трампу. Ну, естественно, вопрос, как могло случиться, что сенатор-демократ помог президенту-республиканцу и сенаторам-республиканцам? Вопросов предостаточно. Прежде чем отвечать на них, давайте разберемся в федеральной судебной системе, которую переделывает Трамп. Каждый из нас с вами знает о роли в жизни страны Верховного Суда. Верховный Суд – одна из трех ветвей власти, в дополнение к исполнительной – это Белый Дом, и к законодательной – это Конгресс. Верховный Суд у всех на виду. Имена каждого из девяти Верховных Судей, большинство принятых ими решений, которые обсуждаются в массовой информации, мы знаем все это. Верховный Суд – вершина федеральной судебной системы. Но не меньшую, а часто большую роль в жизни страны играют федеральные окруженные суды, их 94, и неизмеримо большую роль играют федеральные апелляционные суды, каковы всего-навсего 13. Верховный суд, о котором мы хорошо осведомлены, рассматривает ежегодно менее двух 2% из 7-8 тысяч дел, поступающих в федеральную судебную систему, менее 2%. Лишь единицы дел попадают в Верховный суд через фильтры федеральных апелляционных судов. Обсуждение в юридическом комитете Сената кандидатур Нила Горсича и Брета Кавана, которых выдвинул Трамп в Верховный суд, их обсуждение транслировалось телевидением в прямом эфире. Но обсуждение в том же комитете, в юридическом комитете Сената, кандидатур в окружные и апелляционные суды проходило, проходит и будет проходить без телевидения. Не потому, что телевизиончиком вход закрыт. Ни в коем случае вход открыт. Но нет никакого смысла устраивать телепередачи, рейтинг которых будет нулевым. Согласитесь со мной, дамы и господа. Нас с вами не интересует обсуждение кандидатов в федеральные окружные и апелляционные суды. Но, повторю еще раз, роль этих судов в жизни нашей страны чрезвычайно велика. <coughs> Верховный суд – третья ветвь власти. В отличие от двух других – исполнительной и законодательной – Суд должен быть вне политики и рассматривать любое дело только под одним углом, не противоречит ли Конституции принимаемое решение. Это теория. теория. На практике верховные судьи часто, очень часто руководствуются политикой, и это, как правило, судьи, которые назначаются президентами-демократами. Эти судьи считают возможным, даже невозможным, нужным, необходимым принимать решения, которые исправляют или дополняют те или иные законы. То есть они занимаются законодательной деятельностью, хотя законодательная деятельность, согласно Конституции, это исключительно прерогатива Конгресса. Тем же занимаются, по мере силы возможности, судьи, назначаемые президентами-демократами в окружные и апелляционные суды. Если у назначенца президента-демократа в окружной суд появляется возможность признать противоречащим закону то или иное решение президента-республиканца, этот судья немедленно воспользуется такой возможностью. Один пример. В октябре 2018 года Джон Тигр, это судья Федерального окружного суда в Сан-Франциско, он был назначен в этот суд Бараком Обамой, он объявил незаконным распоряжение президента Трампа не предоставлять политического убежища нелегальным мигрантам. Трамп немедленно отозвался в Твиттере. Трамп написал «Это решение обамовского суди». А вот что сказал по этому поводу председатель Верховного Суда Джон Робертс. Цитирую председателя Верховного Суда. «У нас нет судей Обамы или судей Трампа, судей Буша или судей Клинтона». Окей. Тем самым господин Робертс, председатель Верховного Суда, дал понять, что судьи принимают не партийные решения. <кх> Совершенно естественно, что заявление Робертса его выдвинул Верховный суд Джордж Буш, сын. Его заявление вызвало общенациональный восторг сопротивленцев президенту Трампу. Восторг политиков, журналистов, общественных и прочих деятелей, и, конечно, правоведов-прогрессистов. Но Роберт, сказав, повторю еще раз слова председателя Верховного суда, еще раз, у нас нет судей Обамы или судей Трампа, судей Буша или судей Клинтона. Робертс выдавал желаемое за действительное. Как председатель Верховного суда он не может не желать, чтобы федеральные суды руководствовались исключительно законами и Конституцией. Но чего нет, того нет. И Робертс прекрасно это знает на примерах руководимого им Верховного суда. Только один пример. Будучи кандидатом в президенты, Барак Обама публично обещал, что займется фундаментальной перестройкой Соединенных Штатов. И когда господин Обама стал президентом, он выполнял, насколько это было возможно, свое обещание. В программу затеянной Обамой перестройки входила замена грязной энергетики чистой угля и нефти солнцем и ветром. Уголь был главной мишенью Обамы. И Обама укомплектовал своими единомышленниками Федеральное управление по охране окружающей среды. Эта служба Федерального управления по охране окружающей среды, она принялась создавать правила с целью убить добычу угля. Одно из таких правил вводило для каждого штата квоты на выбросы в атмосферу углекислого газа. Администрации нескольких штатов, в тех штатах, где губернаторы – республиканцы, они посчитали это правило незаконным и обратились в суд. В январе 2016 года апелляционный суд Федерального округа Колумбии отклонил иск губернаторов-республиканцев, но в судебный процесс вмешался Верховный суд – и в феврале того же, 2016 -го года, верховные судьи остановили осуществление плана Обамы по убийству угледобывающей промышленности. Решение было принято пятью голосами против четырех. Четверо судей, которые поддержали план Обамы, были назначены в Верховный суд президентами-демократами Рут Бейдер Гинзбург и Стивен Брейер, были назначены президентом Клинтоном, Соня Сатамайор и Елена Каган назначены Обамой. Но пять верховных судей, которые блокировали притворение плана Обамы, были назначены президентами-республиканцами. Антонин Скаля и Энтони Кеннеди, Рональдом Рейганом, Кларенс Томас Джорджем Бушем-отцом, Джон Робертс и Сэмюэль Алита, президентом Джорджем Бушем-сыном. Это лишь один пример. Таких примеров предостаточно, этот пример доказывает. Дональд Трамп прав. В федеральной судебной системе сложилось четкое разделение на назначенцев президентов-демократов и назначенцев президентов-республиканцев. Об этом осведомлена, может быть, это не знает председатель Верховного Суда, но это знает вся страна. Опрос общественного мнения, проведенный телекомпанией CNN после президентских выборов 2016 года, показал, 56% голосовавших за Трампа, то есть миллионы, миллионы, Избиратели руководствуясь в первую очередь обещанием Трампа назначить в Верховный суд только судей, которые, принимая решения, руководствуются Конституцией. Миллионы вас покорны слуга. Ну, я, естественно, не голосовал бы за Хиллари Клинтон, но главное, что привлекало меня в Трампе, это оглашение им задолго до выборов списка судей, которые он будет рекомендовать Верховный суд. Дональд Трамп перевыполнил обещание. Он назначает таких судей не только Верховный суд, но и Федеральные окружные и апелляционные суды. Назначает, как написала та же газета Вашингтон-Пост, в статье, которую я процитировал, назначает этих судей с головокружительной скоростью. Трампу удалось развить головокружительную скорость с помощью лидера фракции республиканцев в Сенате Мичи Макконнелла, который распорядился сократить до минимума время на обсуждение каждого кандидата. Никакой говорильни ни в юридическом комитете, ни в полном составе Сената. Поговорили, немедленно голосуйте «за» или «против». Но МакКоннеллу не удалось бы добиться одобрения кандидатов, названных Трампом, без помощи бывшего лидера фракции Демократической партии Гарри Рида, который, он в январе 2017 года расстался с Вашингтоном. Обратимся к тому, что сделал Рид. В течение многих лет сенаторы партии, которая находилась в меньшинстве, они имели возможность сорвать голосование, если у партии, которой принадлежало большинство мандатов, было меньше 60 мандатов. И сенаторы партии меньшинства постоянно блокировали назначение судей в федеральные суды, окружные и апелляционные. Многие выдвиженцы Обамы не могли приступить к исполнению своих обязанностей, потому что у его однопартийцев в Сенате было меньше 60 мандатов республиканцы прибегали к Филибастеру, блокировали голосование. И вот в сентябре 2013 года лидер демократов, сенатор из славного штата Невада Гарри Рид добился отмены Филибастера при обсуждении кандидатур в окружные и апелляционные суды и на руководящие послы в администрации. Сенат решил, для проведения голосования достаточно простого большинства. 51 голоса. Республиканцы протестовали. Но у республиканцев было только 45 мандатов. Новое правило, его назвали ядерный вариант, вошло в силу в январе 2014 года. Но в ноябре того же 2014 Республиканцы победили на промежуточных выборах и получили большинство мандатов в Сенате. Еще через два года, в 2016-м, Трамп выиграл президентские выборы, а республиканцы сохранили большинство мандатов в Сенате. У демократов оставалась возможность блокировать голосование по любому кандидату в Верховный суд, поскольку принятый в 2013 году ядерный вариант – Оставлял в силе филибастер при назначении высшую судебную станцию. И вот как только Дональд Трамп выдвинул Верховный суд Мила Горсович, это произошло через несколько дней после инаугурации Трампа, сразу же, лидер демократа в Сенате Чак Юшумер, мы знаем, он сменил ушедшего в отставку Рида, Чак Юшумер, объявил, «Голосование будет только в том случае, если не менее 60 сенаторов сочтут нужным его проводить», — это сказал Чак Юшумер. Лидер республиканцев Митч МакКоннелл ответил на это, цитируя Митча, «Так или иначе, но Нил Горсач будет членом Верховного суда». И 52 республиканца одобрили ядерный вариант при голосовании по кандидатуре Верховный суд. Кандидатура Горсача была одобрена 54 голосами, все республиканцы плюс два демократа. Но, как мы говорим, за что боролись, на то и напоролись. Только так можно охарактеризовать принятое демократами в 2013 году решение, отобравшее у партии меньшинства в Сенате возможность блокировать назначение президентом судей федеральные суды. В течение трех лет Дональд Трамп и сенаторы-республиканцы переделали из либерально-прогрессивных в консервативные три апелляционных суда – второй, пятый и одиннадцатый. Второй суд – это суд с центром в городе Нью-Йорк. Он рассматривает дела в трех штатах. В Нью-Йорке, Коннектикуте и Вермонте. Пятый федеральный апелляционный суд. Центр в Ричмонде. Это столица Вирджинии. Он рассматривает дела Вирджинии, Западной Вирджинии, Мэриленда, Северной и Южной Каролины. Одиннадцатый суд. Центр в Атланте, Это столица штата Джорджия. Он рассматривает дела в Джорджии, Алабаме и Флориде. И демократы в панике. Угроза нависла над ультралиберальным апелляционным федеральным судом. Девятым. Девятый суд, центр в Сан-Франциско, это крупнейший из 13 апелляционных судов. Он рассматривает дела на территории, где живут сорок миллионов американцев. Это штаты Калифорния, Орегон, Айдаха, Монтана, Невада, Аляска, Гавайи. Если требуется оспорить в суде какое-либо решение президента республики или неугодной левой Америки, принятый в Конгрессе закон, то дело затевают прежде всего левые политики в штатах, находящихся в юрисдикции 9 апелляционного суда» когда трамп переступил порог белого дома в составе девятого суда было 18 назначенцев президентов демократов и только 11 назначенцев президентов республиканцев за три года в девятом суде образовались две вакансии поэтому сегодня преимущество назначенцев демократов сократилось до 16, число назначенцев республиканцев выросло до 13. Вот как отреагировал на это сенатор демократа штата Коннектикут Ричард Блюментал. Он давал интервью прогрессивному сайту «Политика», а «Политика» опубликовал статью 22 декабря под таким заголовком «Как Трамп заполняет консервативные либеральные девяты". Блюментал сказал Девятый наиважнейший. Присутствие большего числа консервативных судей представляет угрозу американской системе здравоохранения. Но это, конечно, слова-слова. Консервативные судьи не угрожают здравоохранению. Они угрожают, служат препятствием на пути строительства социализма в Америке. Пока в Белом доме находится республиканец, и республиканцам принадлежит большинство мандатов в Верхней Палате, у демократов нет возможности блокировать назначенцев президента в федеральные суды, окружной и апелляционный, а также Верховный суд. Трамп пополняет эти суды юристами, которым не исполнилось 50 лет. Они останутся на своих постах как минимум два десятилетия, возможно и дольше. И если, дамы и господа, если Трамп победит в ноябре этого года, а республиканцам удастся сохранить большинство мандатов в Сенате, то переделка федеральной судебной системы из либерально-прогрессивной в консервативную может в следующие четыре года быть завершенной. Ныне у республиканцев 53 мандата, у демократов 45 плюс 2 мандата принадлежат независимым, которые голосуют вместе с демократами. Будем считать, что сегодня у республиканцев 53, у демократов 47. Если демократы отыграют в ноябре 4 мандата, у них появится возможность преградить дорогу федеральные суды каждому, каждому назначенцу Трампа. И у демократов, дамы и господа, неплохие шансы добиться этого. В ноябре предстоит борьба за 34 сенатских мандата. Республиканцам предстоит защищать 23, демократам только 11. И только в Алабаме и Мичигане демократы столкнутся с избирателями, которые в 2016 году поддержали Трампа, а не Хиллари Клинтон. Девять других штатов – это территория демократической партии. Так вот, дамы и господа, отправляясь во вторник 3 ноября этого наступившего ныне года, отправляясь на избирательный участок, каждому из нас предстоит решить, предоставить ли Дональду Трампу и сенаторам-республиканцам возможность продолжить трансформацию федеральной судебной системы. От нашего решения, дамы и господа, зависит будущее страны. На этом я оставлю точку в своем монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу. Оставайтесь на волне нашего радио. Я вернусь к вам, дамы и господа, через несколько минут. Возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы. Да, кстати, у нас уже есть звонки, если вы не возражаете. Я, конечно, не возражаю, Сергей. Ну, тогда давайте примем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. На прошлой неделе убили генерала Сулеймани Иранского, а вчера иранцы ответили, пальнув пушками по воробьям. Не кажется ли вам, что наступило временное на перемирие или все же военные действия состоятся? Я не, не вешайте и, трубку. еще, Вы... еще, один, вопрос, еще Вы... один маленький вопрос. Вы слышали сегодня заявление выступления Трампа? Нет. Окей. Вот я ну, т... Трамп... хотел бы еще еще Знаете... один маленький вопрос и потом, пожалуйста. Вот, э... чего они добивались? Это же не первая провокация, была. вот напали на наши посольства. Чего они добивались этим? Спасибо. Трамп <coughs> Окей. Ну, во-первых, я начну с Трампа в одиннадцать часов. У Трамп Трамп выступал по-моему, транслировали его выступления все. Во-первых, кабельные каналы все транслировали, новости но он совершенно ясно дал понять, что ответ на то, что сделал Иран в... вчера вечером ну, во-первых, если мы обычно мы знаем, Иран пользуется когда он против американцев против Саудов не сам Иран, а какие-то подставные лица, там сказано КСБЛА, еще какие-то организации здесь э, Иран Пальнул не с пушек, а из ракет, по, со своей собственной территории, с территории Ирана. А, причем, если полагаться на сведения Пентагона, то треть ракет не долетела, еще какая-то часть не взорвалась, и вообще они не нанесли никакого такого урона. не Погиб ни один американец, никто не был ранен, не был ранен ни один иракский во, военнослужащий. Они стреляли по военно-воздушным базам, по, военно по базам на которых базируются обычно американские, американские самолеты, вертолеты, ну и, и также английские, немецкие, неважно, так сказать. Значит, никакого урона не было нанесено, и, в общем, из выступления Трампа вытекает, что никакого ответного, скажем так, удара на то, что произошло вчера, не будет. И, значит, в ближайшие, будем так считать, дни, недели, месяцы, может, годы войны войны не будет. Причем Трамп начал сегодня заявление, выступление заявле за следующего заявления. Пока я президент, у Ирана не будет э, ядерной бомбы. Значит, э, мы с вами прекрасно знаем, я уверен, радиослушатели нашего радио прекрасно знают, что когда Соединенные Штаты что-то предпринимали против Ирана, то это был ответ на провокации Ирана именно Иран провоцировал тот же самый господин Сулейман Паша был убит кстати был убит совершенно прекрасно ну мы подробности уже знаем вам наверное о подробностях рассказывали он прибыл в Багдад для того чтобы подбодрить негодяев которые атаковали американское посольство ну вы знаете так сказать там толпа собралась это в основном проиранские иракцы это значит шииты и он прилетел им дать очередные инструкции, был убит. То есть он был убит в ответ на атаку негодяев, которые ему служат в той или иной степени. То же самое. Каждый раз мы отвечаем. На этот раз, вот на вчерашнюю атаку, скажем так, Ирана с своей территории, Трамп решил пока что не отвечать. Сам, с моей точки зрения поступил совершенно правильно. Кто-то считает, что нужно было вдарить. Я так не считаю. В общем, если есть возможность избежать войны, крутой войны, то какой возможностью нужно воспользоваться? И Трамп решил не воевать. Во всяком случае сегодня. Вот мой ответ, ссылаясь на заявление Дональда Трампа. И давайте попробуем принять звонки. Еще добрый день, пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А, уважаемый Алексей. А... Я слушала сегодня выступление, так сказать, оппозиции России. Выскочил нам имя, но неважно. Он в возмущении вдруг прозрел и увидел, что левая пресса, левая медиа нападает на Трампа по всяким нужным и ненужным поводам. И э, вот у меня как бы такой вопрос возник, у, у, э, это прозрение наступа, наступило временное или все-таки они наконец поймут, что из себя представляет все это левое э, окружение, э, левое, ну, сказать, левая демократическая партия. И э, еще... Э, они, он называет Трампа идиотом. Мне такое впечатление, что они сами идиоты. Вот он угрожает нападением на культурные э, институты, на, культу, на культурные памятники Ирана. Они до сих пор не могут понять Как дети, они слушают Смотрят, что и слушают, что говорит Трамп И не могут вопрос, того, что вопрос. он делает Вот когда они, наконец, опустятся на землю Спасибо большое Я думаю, что наша радиослушательница Имела в виду Андрея Пятковского Мне довелось посмотреть его интервью И действительно, но ну, вы же знаете Он такой ненавистник Трампа Он таким и остался, собственно Единственное, чему он возмутился Это тому, как Средства массовой информации американские по сути дела передают пропаганду ирана и он говорит ну убили то на самом деле как бы этого террориста как же я не понимаю почему cnn почему msnbc ну на CNN, конечно прежде всего ссылался как они могут так себя вести вот только в этой части ну а потом конечно не применул отпустить в адрес трампа какие-то уничижающие аппетиты Думаю, Андрей, что... мне Андрей... вопрос. Он что, действительно не понимает, почему антитраповское сопротивление, что бы ни делал Трамп, они его критикуют и ругают? Он что, действительно не понимает? Мне трудно Или он делает вид, что не понимает? Мне трудно, потому что для меня это тоже прозвучало удивительно, потому что каждое его выступление, каждое его статья, интервью, он поносит Трампа как только может, а тут вдруг он... С, с, с удивлением обнаружил, что CNN оказывается не, э, так сказать, несправедливо критикует Трампа вот за эту акцию. Окей, okay. у меня нет никаких комментариев, потому что имя и фамилию этого господина я только узнал от вас. Я понятия не имел, кто это такой. Андрей Пиантковский, ну, есть такой, он, по-моему, сейчас он живет где-то здесь, у нас, в Массачусете, в смысле, в Америке, а вообще он такой, как бы, оппозиционер, либерал российский, и все последние годы, чем он занимался, во всяком случае, последние три года, это критикой Трампа, ну, такой же, как, Филь, как Фильштинский, или как он? Ну, вот так, такого же плана. Как Каспаров. Ну, в общем, од одного поля ягоды Похоже, из одной кормушки кормятся и поют в одну и ту же дуду. Да, я, я, я признаюсь, что я, для меня достаточно Нью-Йорк Таймс, CNN и WNCBC, где Рошель Медоу. Я поэтому, что говорят россияне Понятно. о Трампе, за или против, меня просто это не интересует. Потому что у нас своей информации достаточно, и я не пользуюсь информацией со стороны. Понятно. Давайте тогда примем другой звонок. Пожалуйста, в эфире. Скажите, пожалуйста, вы говорили про судей. Все-таки огромное количество назначено за этот маленький, короткий период времени. И э, это же очень серьезно. И уже начинают раздаваться голоса о том, что а как бы многие, ну, в смысле, в кадровом, в кадровом отношении они не выполняют, они не подходят к этим должностям, и уже даже в юридическом комитете, по-моему, республиканцы говорили об этом. Вот как, что вы по поводу этого Вы знаете, опять-таки, значит, мы за три с половиной, точнее уже за четыре года должны привыкнуть, что все, что делает Трамп, все плохо. Значит, если Трамп кого-то назначает, значит, это плохие люди. Значит, они неквалифицированные, незнающие, идиоты, там еще что-то. Я, я вам признаю, что я на все, на это уже перестал как бы реагировать, потому что это заложено. Понимаете, я включаю, например, в 9 часов. Я люблю Хеннете, но поскольку мое мнение с его мнением совпадает в 99 случаях и 100, я, как правило, слушаю не его, а я включаю эту мадам Рошель Медоу. Слушайте. Ее тоже, ее слушают меньше, чем э -э, Хеннити. Хеннити, по-моему, 4 миллиона в прошлом году, в среднем ее где-то 2,5-3. Тоже много. Но то, что она несет, это же уши вянут. То есть такое впечатление. Причем она, не надо только говорить, что она дура. Она умная женщина. У нее наверняка очень высокий IQ. Но ее ненависть к Трампу прет из каждого слова. Причем она подтасовывает факты, она придумывает факты. Поэтому, когда люди из ее округи, люди CNN, такие как она, корреспонденты, комментаторы газеты «Нью-Йорк Таймс», там есть совершенно удивительные комментаторы, значит, все, что делает Трамп, все плохо. И если Трамп назначил, скажем, федеральный суд, какой-то окружной федеральный суд, какого-то Васю, к примеру, или Колю, или Петю, или Сэма, то, естественно, он назначил руководство только своими идиотскими и, идиотскими мыслями, и тот, кого он назначил, этот плох Давайте к этому относиться так. Если ругают левые Трампа, значит, этот человек вполне нормальный. Теперь вы говорите, что кто-то из республиканцев с кем-то не согласен. Я вполне допускаю что какой-то кандидат, который выдвигает Трамп на ту или иную судебную должность, что он не по душе какому-то республиканцу. Я вполне это допускаю. Но Трамп, выдвигая того или иного человека на должность, то ли в окружной федеральный суд, то ли в апелляционный, я уже не говорю, в Верховном суде, у него есть на кого ориентироваться. Это федералистское общество. Замечательное федералистское общество. Эти люди рекомендуют Трампу судить кого назначать. Поэтому я уверен в каждом из тех, кого назначает Трамп. Спасибо большое за вопрос. Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Я смотрел пресс-конференцию, республиканцы давали к Нижней Палаты. А Лис Чей не выступала, назвала Пилоси позором и сказала, что она не соответствует занимаемой должности, имея в виду... Ситуацию, когда э, Майк Пенс позвонил пилосе с тем, чтобы сообщить ей ситуацию о том, что э, иранцы бомбят военную базу, а Пилоси была очень занята, она была в кабаке, бухала. Открывался новый кабак, она со свиты бухала в кабаке, так вот помощник ее, она сказала, ну помощник взял трубку, она помощнику сказала, скажи ему, что я ему перезвоню, некогда было, государственными делами бабушка занималась, бухала на открытие нового ресторана, Ох. А помните, как она выступала по поводу того, что их не поставили в известность, как это так с Чаки Шумером на пару, что их не поставили в известность? Что бомбили. Давайте примем звонок, потом вы прокомментируете то, что я сказал. Добрый день. А, добрый день. Добрый. Добрый, Короткий, добрый день. Короткий вопрос. А, поскольку вы следите за выступлениями всех обозревателей политических, а, попадался вам а, такое имя Дэвид Шипли? Он в Нью-Йорке, он был а, один из редакторов Нью-Йорк Таймс, если не главный редактор, он сейчас работает у Блумберга. А приходился вам вам сталкиваться вот с uh, этим именем, и что он вообще высказывает, uh, если что-то вы об этом знаете? Дэвид Шиклэй, спасибо большое, я послушаю по радио. Окей, okay. во-первых, мне это имя, я признаюсь, ни, ни о чем не говорит. Вполне может быть, что он работал в Нью-Йорк Таймс, он не был исполнительным редактором, то есть главным редактором Нью-Йорк Таймс он совершенно точно не был. Вот. Поэтому, опять-таки, если он... Работал в «Нью-Йорк Таймс» и занимал там высокую должность. То есть писал на страницах «Оппозит Эдиториал» или ну, на этой странице, которая высказывается мнение. Там высказываются мнения в основном ультралиберальные, социалистические, прогрессивные. Я его имени не помню. Сегодня там есть другие люди. Что же касается «Блумберг Ньюс», интересная деталь, дамы и господа. То, что вы назвали. «Блумберг Ньюс» распорядился, чтобы его сотрудники, от а сотрудники его организации вообще не критиковали кандидатов, демократов, которые претендуют на, стать кандидатами на, на пост президента. Можно критиковать только Трампа. Когда кто-то из сотрудников, журналистов, выразил Миши Блумбергу свое фе, Блумберг сказал открытым текстом, вы получаете хорошие чеки. То есть организация Bloomberg News Сегодня, во всяком случае, когда Блумберг участвует в гонке вместе с демократами за право стать кандидатом Демократической партии в президенты, он не хочет, чтобы его организация вообще критиковала, говорила и писала плохо хоть что-то о любом, будь то Байден, будь то Покахонтас, будь то Крэзи Берни, о любом. Потому что это как бы э, ставит Блумберга, ну как, как, как бы нехорошо, что компания, организация Блумберга критикует демократов. Вот что из себя представляет сегодня организация Блумберг Ньюс. Людям запрещено критиковать э, э, демократов которые хотят стать кандидатами демократической партии и прием следующий звонок добрый день пожалуйста в эфире слушаем вас Алло. добрый день ну к сожалению мы вас не слышим перезвоните пожалуйста что касается... Сергей, у меня есть небольшой комментарий по поводу того, что демократы э, обвинили э, Трампа в том, что он не оповестил их заранее то, что будет убит э, Сулейман Паша. Трамп, Трамп привел в своем твиттере то, что написал Денис Десауза. Денис Десауза написал в своем твиттере. Трамп не предупредил и Иран. Трамп это повторил. Действительно, дамы и господа, если бы Трамп поставил в известность демократов то нет никакой гарантии что это то что сказал трамп не было бы слито в либеральные прогрессивные социалистические средства массовой информации президент поступил совершенно правильно не поставить них известность абсолютно вы посмотрите лапстер как а, кто-то назвал ее на в, в социальных сетях это у Мар, а, поклялась остановить трампа то есть а, Уму непостижимо, на чьей стороне находятся демократы в Конгрессе. Давайте примем звонки, а потом обсудим дальше эту тему. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый. Uh, у меня такой вопрос. Может быть, уже вообще этот как бы отпал, это сама по себе проблема. Но Нэнси Пелоси пригрозила, что вот Конгресс ограничит Трампа в его действиях как главнокомандующего. Меня интересует, насколько это законно и насколько это возможно и так далее. Ну, это, по-моему, может, завтра опять возникнуть этот вопрос, насколько это законно. Окей, okay. значит, дамы и господа, на моей памяти не было ни одного президента, который бы перед тем, как нанести удар, военный удар... Всегда советовался с Конгрессом. Но ну, никогда не был. Вот я, Рональд Рейган приходит на память. Была операция по очистке острова Гранат от э, кубинцев, кассорских кубинцев. Ну, естественно, он не поставил об этом в известности. Это Товарищ Билл Клинтон, когда он наносил бомбовые ракетные удары по. Э, Базам террористов, по-моему, в Кении, и если не изменяет память, еще в какой-то африканской стране. Он что, ставил в известность Конгресс? Ни в коем случае. Поэтому все эти разговоры, все эти принятые резолюции, президент главнокомандующий, когда речь идет о войне, объявлять войну, Окей, естественно, Конгресс обязан по Конституции согласовать это. Конгресс, Президент обязан по Конституции согласовать с Конгрессом. Ну, например, как согласовал с Конгрессом ФДР объявить войну Японии. Как Буш Папа согласовал с Конгрессом решение объявить войну Саддаму Хусейну. Вы помните, первая иракская война. Это совершенно справедливо. То же самое Буш сын. Согласовал с Конгрессом решение атаковать Афганистан и находившихся там террористов. Но, но, когда речь идет об операции, о бомбовом ударе, ракетном ударе, это, это, это все рассчитано, все то, что делает Пелоси, рассчитано только на избирателей. Которые еще не решили за кого голосовать. Я думаю, такой, это небольшой процент. Я думаю, меньше 10% избирателей еще не знает, за кого голосовать. То ли за Трампа, то ли за будущего кандидата Демократической партии. Значит, все, что делает Пелоси, это рассчитано, ну не все, но большинству, на оболванивание. Избиратели, которые еще не пришли к определенному выводу, за кого голосовать, относиться серьезно к тому, что они принимают там какие-то решения, что Трамп не имеет права что-то делать в военном отношении, это пустая затея. Пропаганда. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Добрый день. А, здравствуйте, всего дальше вас беспокоит. Ребята, вы все правильно говорите. Трамп уже тем ненавистен, что он не из этой, не из этой среды. Бюрократия просто его сжирает. Вот если бы кто-нибудь из них бы стал, так они бы, видно, полетели бы в Иран, поговорили бы с президентом, дали бы еще сто пятьдесят миллионов в самолете Миллиарды? Бы... Почему миллионы? Миллиарды. Миллиардов, я извиняюсь, да, в самолете бы привезли миллиарды, было бы спокойно, но память человеческая же страдает, она бы забывает, что 25 лет назад тот же Байден говорит, что командир наш, главнокомандующий имеет право делать то, что ему по конституции положено. Байден... Тот, который с ними вместе. Так что вы все правильно говорите. Это вообще банальности. Банальности слушать вот этот бред от этих либерастов. Вот про, просто конкретно говорю, чтобы вы знали. Те, те э, бывшие советские, как, как вот этот комментатор сегодня, который появился, Пянковский. Просто, конечно, маразматики. Они не понимают, что такое жизнь, они не знают вообще, что такое Америка, никогда ее не чувствовали и получают деньги, конечно, из левого лагеря. Поэтому, когда задают вопрос, а может ли президент, обязан, обязан бить так, чтобы надолго, обязан, потому что если он не будет делать так, то пострадает вся страна за которые он отвечает. Потому что если бы он не сделал бы это, то тогда бы они говорили, да, он знал. И смотрите, что он получил. Посмотрите, что творится. Наше, наше посольство атакуют. Но никто не говорит теперь, что посла убили в Ливии. А при этом старушка Клинтон два раза, три раза то посылала, то отменяла. А в Конгрессе она говорила, да сколько можно об этом говорить, хватит уже, понимаете, вот так. Спасибо большое, спасибо. Ужасы. Кстати сказать, после того, как в Ираке было организовано погром американского посольства, демократы быстренько принялись критиковать Трампа, сравнивать это с тем, что в произошло в Бенгази. Нет, я имею в виду то, что произошло в Ираке, и демократы тут же принялись, MSNBC, CNN, стали проводить параллель между Бенгази, рассказывать нам о том, какой беспомощный Трамп ничего не может предпринять. И буквально на следующий день, когда прошла атака, когда убили главного организатора всех этих актов, они тут же бросились критиковать Трампа, да как он посмел, как он посмел, не, пос не согласовав с нами, не посоветовавшись с нами, вот так поступить. В общем, после того, что Иран отбомбил вот эти базы в Ираке, MSNBC и CNN, по сути дела, распространяли иранскую пропаганду. Они начали рассказывать о 80 погибших, но сейчас, правда, MSNBC вынуждены были признать, что они непроверенную информацию выдавали в эфир. То есть на головы американцев обрушилась иранская пропаганда и без зазрения совести и у меня еще раз у меня все с этим опять возникает вопрос на чьей стороне все эти люди msnbc cnn Конгресс, Нижняя Палата Конгресса. Кстати, когда или радиослушатель говорил по поводу того, что а, вот они в Конгрессе хотят ограничить, действительно, они очень рвались принять резолюцию, ограничивающую возможности а, президента а, в, отвечать Ирану на его действия. Но поскольку общественное мнение, похоже, дошло до них, а, а, похмелилось, видать, Пелоси, После пьянки и сообразила, что общественное мнение не на их стороне И сегодня они уже говорят о том, что они откладывают голосование Они должны были на этой неделе проголосовать резолюцию, ограничивающую, а, так сказать, права президента Откладывают до следующей недели Опять, наверное, будут проводить а, опросы Опять, наверное, эти группы будут собирать и выяснять, как, как, тут, как народ себя чувствует А то они так не знают как народ себя чувствует то есть 20 процентов которые ходят на демонстрации одевают вагину на голову они безусловно чтобы демократы не говорили чтобы иран не говорил они стоят на их стороне они организовали протесты в 70 городах протесты против вот вот этой акции сейчас они опять организовывают по моему завтра опять они организовывают а, очередные марши выступления против президента трампа ну у, у них есть такие мешки денежные как Сорос, как Стайер. Им есть за что организовывать их тупорылых Тупорылую молодежь Бестолковую По 15-18 по долларов в час им платить За то, что они выходят на демонстрации Алексей, мне остается только Поблагодарить вас, как всегда За очень интересную информацию И пожелать вам всего доброго И до следующей встречи До следующей встречи, дамы и господа Следующая встреча будет Посвящена столетию Ревущих 20-х годов 1920-е годы, 20-е годы. Их назвали Роуринг Твентис, ревущие 20-е. И я расскажу о том, что происходило сто лет назад. Оставайтесь на нашей волне. Всего хорошего. Будьте здоровы.